Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Решил сделать видео по паназиатскому эсминцу 10 уровня. Ну, название постараюсь прочитать правильно. Называется он Яянг. Сразу переходим к модулям. Ну, вообще этот эсминец имеет, да, возможность прокачки два варианта, так сказать, либо в главный калибр. Здесь этому способствует у нас то, что во втором слоте на выбор либо дымогенератор, либо поисковая РЛСка. Ну, играть в такого охотника за эсминцами, да, прокачиваемся в главный калибр, берем РЛСку. Конечно, было бы гораздо удобнее, если это было <laughs> в разных слотах, то есть одновременное наличие дымогенератора и РЛСки. Больше этому бы способствовало Но что есть, то есть Разработчики решили сделать вот так Никуда от этого не денешься, ну поэтому я бы, если честно, советовал, если вы хотите играть от главного калибра, качать что-нибудь другое, да, там советские эсминцы, японские, в общем, да, даже немецкие эсминцы со своим гапом на 6 километров выглядят куда заманчивее, ну что, РЛСка тут на 7,5 километров, да еще которая работает всего 27 секунд, да, там можно увеличить время работы, наверное, за счет талантов капитана да, а, еще за счет уникальной модернизации, да, которая как раз вот на главный калибр у нас очень сильно влияет, но ее придется ставить, эту модернизацию вместо маскировки. Ну, дает, да, там, нехилую прибавку к времени перезарядки главного калибра на 20% увеличивает работу РЛС. Ну, и опять же, да, дает.. Прибавку к дымам, ну, тут уже на выбор, что мы выбрали. Но если мы играем от главного калибра, все-таки я советую, конечно, брать РЛС-ку. Ну, а вообще качать что-нибудь другое, как, как, как я уже сказал. Ну, я, в принципе, на этом эсминце играю с такой классической торпедной прокачкой. Но, если честно, у меня на этом эсминце редко получаются хорошие бои, ну, в силу... Виду, да, как-то это уже так, как ты играешь. Я все-таки стараюсь захватывать точки. Ну, а тут из-за того, что, да, еще один минус, здесь у нас глубоководные торпеды. То есть при захвате точки у вражеского эсминца <laughs> в любом случае почти всегда получается преимущество. Если это, конечно, не пан -азиат. То есть мы не можем проспамить дымы, потому что эти торпеды не поражают эсминца. Только линкоры, крейсера и авианосцы тоже это огромный минус. Да, у этих торпед есть определенный плюс. Это как раз-таки более лучшая... Ну, как сказать, маскировка по сравнению с обычными торпедами. Ну, отсюда, да, проще, наверное, лучше играть. Не то, что забыть про точку, да, на точку по пути все-таки надо попробовать зайти. Вдруг противник там... Да, либо эсминец просто банально может проспать, да, бывает такое частенько То есть мы точку захватили, потом уже пошли по своим делам, по флангу обходить Ну или вообще, да, попробовали, вдруг вообще бросили точку, бывает эсминцы просто на точке не идут То есть поп попробовали, получилось захватить, хорошо, нет, убежали и уже пошли по своим делам, да, там обходить где-то по флангу То есть заниматься уже чисто торпедными атаками, да, конечно, этот геймплей на этом корабле самый более оптимальный Здесь тем более, да, неплохая дальность у нас, 13,5 километров, если на фланге присутствует, да, какой-нибудь корабль с РЛС, мы можем находиться на безопасном расстоянии и по КД там спокойно торпеды накидывать. Ну и при возможности, если есть возможность, есть свет, то есть сесть день в дымах и пострелять из главного калибра, тоже ничего нам не мешает. Так, в общем, переходим, что у меня тут стоит, в первом слоте основное вооружение модификация 1, второй слот защита машинного отделения, третий слот торпедные аппарата модификация 1, Четвертый слот энергетическая установка модификация 1, пятый слот система маскировки модификация 1 и заключительный слот торпедные аппараты модификация 2. Ну и по талантам капитана на первой ступеньке профилактика, на второй ступеньке мастер снаряжения и из последних сил нет-нет, а все равно из главного калибра с теми же эсминцами приходится иногда перестреливаться и дабы не становиться легкой мишенькой я советую вообще вот этот талант брать на всех эсминцах, даже если мы из главного калибра, особо, да, играть не собираемся, но все равно бывают такие ситуации, когда приходится в открытую СГК настреливать, поэтому этот талант иногда, ну, не то что спасает, но, по крайней мере, помогает жить немного дольше. На третьей ступеньке мастер перезарядки торпед, отчаянный суперинтендант. И мастер борьбы за живучесть Ну и если мы собираемся играть все-таки от торпедного вооружения Обязательно берем мастер маскировки Ну а теперь можно переходить в бой ну, не знаю, у меня прокачаны уже получается все эсминцы почти, да Кроме немецкой вот этой альтернативной ветки У меня сейчас там девятка ну, мне кажется, это худший вариант, что можно выбрать. Если любите играть на эсминцах, говорю, лучше выбрать что-нибудь другое. Особенно если от главного калибра, да, берем того же, ну, прокачиваем Хабаровска. А, ну, Хабаровск у нас скоро поменяют. Ну, все равно, да, да, даже тот же Грозовой выглядит более заманчиво. Да, у нас там столько расходников, там есть и Заградка, там есть и Дымы. Да, нету там РЛСки, ну... Но... Зато там есть ремка. Ну или того же альтернативного японца. Там вообще главный калибр огонь. Ну или немцы. Да, вот тут любой возьми, эсминец другой нации. Он, мне кажется, будет все равно лучше, ну как-то подручней набивать большую цифры урона, чем вот на этом паназиатском корабле. Не знаю, у меня как-то он, ну, как говорят, не заходит, не зашел. Оцениваем обстановку. РЛСК сейчас есть почти в каждом бою. Одна, две, а то и три, и четыре бывает. Вот сейчас у нас Салим Салем и Москва. Но ну, зато целых четыре линкора. Вот как раз наша главная приоритетная цель. Да, не, не забываем. Еще на эсминцев всегда отключаем. ПВО, даже если авианосцев нету, потому что никто не отменял. Да, там, может, истребители. Да, мы, к примеру... Пытаемся к тому же линкору подойти на, по поближе, дабы побольше торпед в него вогнать. А он возьмет, поднимет истребитель. У нас работает ПВО. То есть мы попадаем в засвет. Тот же какой-нибудь Гроссер Курфюрс, да или любой другой линкор, если вовремя среагирует, даст залп, можно потерять солидный запас прочности. Поставили. Вот самое я не люблю, когда ставят тебя по центру. То есть, тут, либо ты бежишь, Точку бросаешь, и также противник, если пойдет, ее спокойно захватит. Поэтому лучше деваться некуда, попробовать все на точку зайти. На эсминцах одно из важнейших качеств, но ну, в принципе, это и на любых других кораблях, но эсминцев мне касается, это кажется, в большей степени это умение выживать. То есть не так, а то бывает частенько. Пошел на захват точки, поставил дымы, сидишь в дымах, захватываешь точку, приходят торпеды, а эсминцу иногда достаточно одной, чтобы игра для него закончилась. Поэтому тоже, да, если мы все-таки в дымах сидим, точку захватываем, понимаем, что там, ну, видно, да, что точка захват, например, не идет. Зашел вражеский эсминец. То есть, ну, лучшим вариантом будет, конечно, свалить да, кинуть там тоже. Торпеды на шару ничто не мешает, но вот как раз ЕН к этому не способствует, потому что торпеды глубоководные, на шару вот так вот на точку кидать смысла нету, Тоже по эсминцу попасть не судьба. То есть из дымов в такой ситуации лучше свалить, потом вернуться там, ну или вообще убежать и уйти по своим делам, да, не забываем, что у вражеских эсминцев, если это опять же не паназиаты, преимущество. О, дальности хватает, уже даже по Москве торпеду запустить, попробуй. А Москва увидел, что точку захватывает, да, начал он сюда доворачивать, нет? Можно, конечно, и дальние атаки пробовать совершать, почему нет? Сейчас вот посмотреть, если Москва отворачивать не будет, он туда. Так, ну пока на точку, я сорю, никто из противников не зашел. Москва, ну ты чё, рельса ходить будешь, что ли? Можно, кстати, поближе подойти, там ещё вон, линкор есть. Но ближе опять Москва не дает а, Не забываем про РЛС. Вот, как раз Москва включила РЛС. Ван, пора уже торпеды кинуть. Ну, точку успеть захватить, давай, 3, 2, всё, успел. Если даже кто-то по мне даст залп, он просто долететь не успевает. Теперь сваливаем. По мне даже никто стрелять не стал. рлс закончилась. Кремль стреляет по Сталинграду, у противника уже минус два эсминца. Бывает и так, да? Причем Симакадзе, Грозовой. Что же вы, играть-то не хотите? Неудачно, как тут сразу, блин. Два корабля с рлс -ками. Так, торпеды мои идут, там вероятность попадания, по крайней мере, по коломбо остается. Да, бывает вот так по КД вроде. Блин, а что тебя тут не хватало, да? Если нас уже авианосец засветил, деваться некуда, можно включить ПО и немного пострелять. Ну, противник счет размочил. Коломбо, по-моему, там остановился. Так вроде, да, по КД торпеды кидаешь, кидаешь, бывает Ну вот, не идет и все, и не удается ни в кого попасть Бывает такое, никуда от этого не денешься Из-за этого мало урона просто забой наносишь Ну это еще, да, обусловлено, вот опять же, боишься близко подходить Вот из-за этих вот РЛСников Вот что, вот он, Москва встал там Нет-нет, в любой момент, ближе ты пойдешь, включат РЛС Тут сразу возьмут, скинутся по тебе по одному залпику и наигрался, считай. Там, конечно, она рлс работает не очень долго, но чем ближе мы к противнику находимся, тем больше вероятности как раз-таки получить. Один веер налево. Да, не надо никогда кидать в одну кучу торпеды. Надо всегда раскидывать что-то туда, часть сюда. Коломбо, по-моему, задом откатывается. Ну, вообще неправильный геймплей. Кто так на Коломбо играет, не знаю. Блин, Салим вот. Вот сейчас, как назло: Торпеды пойдут в Салема. А он возьмет и умрет до того, как они до него доберутся. Теперь получается у противника точки захватывать некому. У них остался один-единственный эсминец Симокадзе, который фиг знает, где сейчас находится. Я уже все ближе-ближе подбираюсь. Вот сейчас уже начинается самый риск. Но некоторые лин линкоры, кстати, совершают какую-нибудь большую ошибку, они не стреляют по эсминцам. Ни при каких обстоятельствах. Бывает, есть такие. То есть, да, там думает, а, ну мало урона нанесем. Это же эсминец, а я на бронебойках. Надо стрелять при первой удачной возможности. Тем более учитывать, что для линкора и эсминец самый... Короче, можно уже сесть он по ГРОСу, что ли, с ГК пострелять. Уже прям вообще заняться нечем. Блин, тут на пределе дальности. Сейчас обязательно кто-нибудь врубит РЛС. -ку. Я так и знал. Как же без этого? На толку, да, ты врубаешь РЛС-ку, когда ты сидишь, блин, за островом и стрелять не можешь. Какой в этом смысл? Кремль смотрит в другую сторону. Ну, давай хоть сколько-то урона надо уже сделать. тыщенку там мне. Гори, Кремль, гори. Кремль... При стрельбе фугасами кто-то все-таки выкатился, дал по мне зал. РЛС-ка закончился, все. Так, у меня, кстати, второй веер откатился. Вот так кинем. О, тысячи есть. Ну, Кремль, загорись, пока не ушел. Блин, не вижу. Где теперь таймер дымов? А, вон, все, вижу. Потерял из виду. Наверное, с Москвы была дана Вот, уже почти десятка Кремль горит, молодец, так лучше По Коломбо тут настреливать наконец все-таки удалось Совершить торпедное попадание По кому там получается? По Ямато, по-моему Блин, что-то до коломбо Снаряды мои не долетают. Что, что, у меня дымы уже закончились? Блин, так быстро. Ну, это уже, конечно, моя ошибка, мой косяк. Нельзя вот так делать. Надо обязательно за таймером дымов следить. Пришлось даже форсаж использовать, чтобы быстрее-быстрее двигаться. Нет-нет, а какой-то один шальной снарядик залетит. Как бы ты ни крутился. Ну, противник не собирается, я смотрю, переломить ход. Хотя 3-3 вроде по фрагам. А по очкам у нас две точки. Они не собираются их, я смотрю, захватывать. По очкам должны потихоньку тянуть к победе. Не, бывают такие бои, да, казалось бы, там огромное преимущество по очкам. А потом союзники один за другим начинают все сливаться. На в Кремля, правильно. Так, Москва далеко, хорошо. Гросс ты у нас куда идешь? Можно еще посидеть. И... Блин, Кремль сейчас помрет. Зря только профукал один вей. Лучше бы два в Гросса отправил. Ну, загорись-то, да, урон там фугасами не проходит, но ну, вон там, бац, нет, что-то вылетело копеечка какая-то. Вот, есть пожар, отлично. О, там сейчас в грозы, глядишь, ну, хоть одна торпеда. Нет, ни одной не попало. Неудачный торпедный зал. Ну, уже почти полтинник удалось не ковырять. Стоять, стоять тут сейчас по коломбу можно. Понакидывать еще. Хоть бы один фраг сделал для приличия. Вот тоже он включает дымы, но при этом ты же понимаешь, что ты светишься даже в дымах, если ты стреляешь на хреново тучу километров. Вот у него сейчас аварийка на КД там немного хоть дамаги накапает. Ну и о том, вот когда, да, говорит. Команда, сейчас они услышали, команда противника близка к победе, то есть, ну, очевидно же, что пора точки захватывать, пытаться хотя бы. Сейчас уже, конечно, разница в кораблях большая, их всего шестеро осталось, а нас 9. вот их уже пятеро. Сейчас даже частенько и бои есть, которые в сухую закрываются. Ну, никуда от этого не денешься. Здесь, получается, очень плохо сыграли вражеские эсминцы, получается. Так, сколько? Ну, в итоге 62 тысячи урона удалось нанести. 121 попадание из главного калибра. Ну, большинство снарядов там без урона. Ну, когда стреляешь по линкорам, надо этого ожидать. Блин, внизу список тут почти по опыту. А вот, пожалуйста, у них. Три... В бою было три эсминца. Все три эсминца у них внизу. То есть, хуже всех в команде отыграли. Симакадзе вообще 192 опыта. То есть, я не знаю, это как надо умудриться. Если ты просто даже зашел на точку и сделал один залп, у тебя уже будет, блин, 500. Ну ладно, не 500, но 400. Вот как раз как у их грозового и Симакадзе. Да. Смотрим подробный отчет. Ну хотя, что тут разбирать особо нечего. Из главного калибра в итоге. 19700 Торпеды 24 с половиной две штуки в цель всего попало. Пожара 16. Ну, 2000 немножечко там накапнул накап... затоплением, То есть аварийку. Сразу была и почти что использована аварийка. Обидно, досадно, да. Вот как раз в такой ситуации, когда удается, да, мы смотрим, противник использовал аварийку, надо сразу же обязательно на него переключаться. Там всем, чем можно. И главный калибр, даже иногда можно рискнуть в открытую, пострелять немного, да, просто понимаем, что даже повесив один пожар на корабль, который будет гореть минуту, там, ну, плюс-минус, как повезет, то опять же это все наш урон. Все, все наш урон. Чем больше урона, соответственно, больше кредитов, больше опыта. Так далее и тому подобное. Ну не знаю, у меня вот как раз вот на Яйенге, ну сейчас бой был, да, можно было, конечно, и побольше, если бы я немного рискнул, пошел поближе. Ну хотя торпеды, в принципе, кидал по КД. Ну просто такой, как бы, ту -ту -ту турбо-слив у вражеской команды получился. Можно, конечно, набивать и 100, и больше 1000 урона, но я все равно советую, если вы любите играть на эсминцы от главного калибра, качайте что-нибудь более этому способствующее. Да, есть корабли гораздо интереснее, у которых главный калибр посерьезнее да, там и перезарядка получше, и урон больше наносится, да, опять же, например, если по количеству урона, вес залпа, то немецким эсминцам, мне кажется, равных нету, особенно вот этой альтернативной новой ветки со 150-мм орудиями. Ну, гораздо выглядит интереснее, да и вообще по, -по игре, вот, по ощущениям, потому что я говорю, у меня уже почти все, кроме вот немецкой вот этой десятки, вот этот эсминец мне нравится меньше всех. Поэтому как-то, да, вот так вяленько на нем отыграл, ну, как бы, да, такой с неохотой думать, что, ну, все, вот записал видео и забыть про него и больше на нем не играть. Вот как-то так Всем спасибо за внимание Не подписываемся на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи и до новых встреч Пока-пока